Привет, друзья! Вы создали дизайн машинной вышивки, но он никак не хочет умещаться у вас в пяльца, и вам приходится обращаться к методу многократного запяливания. И будь вы владельцем какой-нибудь другой машины, вы могли бы впасть в отчаяние. Но только не с машиной Бернина, у которой есть функция PINPOINT. Освоение функции мы начнем с простого – совмещения дизайна вышивки с текстовой надписью. Как вы видите, вышить задуманное в одних пяльцах не получится, а хочется. И для того, чтобы реализовать желаемое, нам необходимо разбить файл вышивки на два отдельных файла ⁇ леса и текст. А также добавить дополнительный объект, который будет являться ориентиром для совмещения. А этот объект должен присутствовать как в первом файле, так и во втором. Выбираем инструмент ⁇ Открытый объект ⁇ и создаем произвольный объект, который будет лежать между лесой и текстом. Выставляем значение. Параметров стежка 3,5-4 мм и удаляем закрепки. Порядок вышивания следующий. Сперва лица, а затем вспомогательный объект. Это будет первый файл. А затем вспомогательный объект и текст. Это второй файл. Выделяем текст и нажимаем клавишу «Делить» на клавиатуре. Сохраняем файл лесы с дополнительным объектом под уникальным именем. Затем нажимаем комбинацию клавиш «Ctrl-X» и возвращаем текст обратно. Теперь удаляем все объекты лесы. Как вы видите, порядок следующий. Сперва вспомогательный объект, затем текст. Сохраняем второй файл. Ну вот, собственно, и вся работа в программе. Теперь можно перемещаться к машине. Запяльте в пяльце отрезной неклеевой стабилизатор. Добейтесь, чтобы стабилизатор был запялен как можно более упруго и не было видно морщин и складок. Нанесите на стабилизатор тонкий слой клея-спрея и расположите поверх стабилизатора ткань лицевой стороной вверх. Установите пяльца в держателе вышивального блока и выполните первый файл созданной композиции. Закончив вышивание, выньте ткань из пялец. Снова запяльте стабилизатор, нанесите клей-спрей и расположите ткань с выполненной вышивкой таким образом, чтобы вспомогательная линия оказалась в области вышивания. Размещаем пяльцев в держателе вышивального блока, выбираем второй дизайн с текстовой надписью и переходим к самому интересному. Заходим в режим редактирования и выбираем функцию «Точное расположение», «Свободное расположение точек». Кликаем стилусом по экрану, стараясь попасть в первый стежок вспомогательной линии. Увеличиваем отображение на экране и убеждаемся, что попали куда надо. Отлично, первая точка определена. Теперь нам необходимо задать ее положение так, чтобы игла точно совпала с первым проколом ранее вышитой линии. Для этого крутим регуляторы, расположенные на корпусе машины. И опуская и поднимая маховое колесо, проверяем с помощью иглы расположение точки. Добившись нужного результата, нажимаем клавишу SET, чтобы зафиксировать положение выбранного прокола иглы. Кликаем стилусом по экрану, стараясь попасть в последний стежок вспомогательной линии. И проделываем то же самое, совмещая последний стежок вспомогательной линии с ранее вышитым объектом. Определив положение второго дизайна с помощью двух точек, вышиваем вспомогательную линию и убеждаемся, что все совпало. Ну все! Теперь можно приступать к вышивке, будучи точно уверенным, что все совпадет идеально. По окончании вышивания вспомогательную линию удаляем. Хорошего дня и удачной вышивки!